Здравствуйте! Сегодня мне предстоит заняться заготовкой квашеной капусты на зиму. Рецептов существует множество, но я буду делать квашеной капусты по старинному рецепту. Эта технология заготовки капусты на зиму очень проста и каждый желающий может и сам в домашних условиях ее заготовить. Капусту лучше брать мягких и сочных сортов. В данном случае это капуста белокочанная. Велу капусту берем вызревший, очищаем ненужные листья и разрезаем его пополам для удобства нарезки ее соломкой. Вот видим, какая она плотная и при разрезке сама стремится к разселению на чашке. Сами листья, которые отпали от вилка, режем простым ножом. А сочный вилок капусты будем прошить на соломку специальным секатором для этой работы. Вот такая соломка получается при нарезке ее простым ножом. Разрезали вилок и порезали листья от капусты таким ножом. А теперь будем сам вилок капусты резать вот таким специальным секатором. Итак, приступаем к нарезке капусты на мелкую соломку. Вот какая мелкая капустная соломка получается от использования этого секатора. Нарезка капусты простым ножом получается вот такая, а секатором помельче. И таким способом нарезаем необходимое нам количество капусты на зиму. Нарезали капусты и моркови. Морковь каждый берет по своему вкусу, но не более 1 трети от количества капусты, иначе вкус будет другим. Добавляем соль по вкусу на 3 килограмма капусты 45-60 грамм, И все это теперь будем перемешивать и придавливать, чтобы выступил сок. Все необходимые ингредиенты добавляем, подстраивая под себя. Теперь приступаем к перемешиванию их. Это капуста белкочанная и она не нуждается в длительном процессе давления ее, так как сок выступает при малейшем придавливании ее. Вот маленько подавил и начал выступать сок. Проверяем по своему вкусу и если все необходимые ингредиенты, заложенные сюда, подходят нам по вкусу качества, то можно приступить к раскладке по банкам. Все, перемешали. Вот так она выглядит сейчас. Теперь будем закладывать ее в посуду, в которой будет кваситься наша капуста. На низ посуды ложим капустный лист и накладываем сюда нашу капусту. Немного наложили и придавливаем ее для уплотнения. Уплотнять можно толкушкой, но я уплотняю рукой. И так накладываем и придавливаем ее. Капуста вкусная получилась, но после квашения еще придаст иной вкус. Вкуснее будет. Белокочанная капуста одна из лучших сортов для квашения или применения ее в любом виде. Наложили капусту в посуду и теперь необходимо поставить ее под гнет. Для этого берем блюдо по диаметру посуды, переворачиваем его. Вот видим как оно плотно ложится на свое место. И теперь берем гнет. Это обыкновенная стеклянная банка, наполненная водой и ставим ее на это блюдо. Это будет служить на бунётах для капусты. Данную посуду с капустой оставляем на 2-3 дня при комнатной температуре, наблюдая за процессом брожения. И если на поверхности мы видим пузырьки, выделяемые капустой, и заполнен собственным соком, необходимо ее прокалывать, чтобы горечь выходила из нее. С того времени, как мы поставили... На капусту, капусты, нарезанную данную, Это белокочанка была, прошло уже около трех дней. Сейчас посмотрим, что у нас здесь делается. Итак, мы видим, вот пенка. Процесс квашения пошло, или брожения. Вот теперь, что нам необходимо сделать. Теперь снимаем груз, который был у нас, вот груз, это баночка с водой была, ее это снимаем. Теперь будем снимать так же и данное блюдо, которое было под гнетом у нас освобождаем это блюдо и теперь нам необходимо просто проколоть бутылку. Ну, при этом проколоть я еще хочу раз показать, как она выглядит. Вот она выглядит, полная сока. И теперь мы берем нож мы выкнуем, и прокалываем ее, чтобы вода ушла назад. Вот это именно водичка которая высыпала на поверхность она должна погрузиться сюда и теперь после этого как мы вот прокололи даем еще простоять где-то часа два-три и можно спокойно раскладывать по банкам и оставлять на длительное перед хранения можно это в холодильник в погребе где прохладное место и в любое время можно доставать и употреблять хоть в сыром виде хоть Борщи варить. Вот мы видим, водичка вся ушла туда. Все, капуста готова, вкусная она. Вот мягкая белокочанка, она, конечно, мягкая капуста. Ну вот и все. Весь процесс квашения капусты у нас завершился. Это прошло три дня до полного квашения, а теперь необходимо только его разложить по банту. Ну вот и все на этом. Надеюсь, это видео было полезным. Всем желаю успеха, удачи.